Всем добрый день! Сегодня у нас тоже очередная распаковка аккумуляторов Если в предыдущий раз мы распаковывали аккумуляторы Anilog Panasonic тип 2 то сейчас распакуем аккумуляторы Panasonic тип 3A Тоже для того, чтобы не использовать батарейки Как видим, данные аккумуляторы можно перезаряжать 2000 раз и выше И предназначены для тех же устройств, что и обычные батарейки на полтора вольта Здесь вольт 1.2, это долго разряжается в течение 5 лет до 30%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 в Япония. Но сразу же хочу сказать, что не знаю, собирали ли в Японии, потому что обозначение здесь идет в три хода непосредственно Сингапур. Сделано именно в Сингапуре. Такая вот упаковка. Есть у нас пульт таким типа размером аккумуляторов мы сейчас вскроем и посмотрим что находится внутри можно применять для различных устройств от патапаратов до пультов дистанционного управления то же самое для бритв, геймпадов и так далее для всех электронных устройств которые применяются непосредственно обычные стандартные типа размер 3а давайте вскроем посмотрим что находится внутри внутри находится 4 аккумулятора и если вам видно изготовление тоже двадцатый год первый месяц выдавлено под определенным углом тоже и не лоб давайте посмотрим как они взаимодействуют в пульте управления пульт Zido с освещением кнопок здесь лежат стандартные батарейки Duracell для свечения хватает их ровно на полгода но ну а без свечения кнопок хватает ровно где-то на год давайте сейчас произведем те же самые действия посмотрим емкость этих аккумуляторов непосредственно в зарядном устройстве литокала как мы это делали предыдущими аккумуляторами. Вернее, не емкость, а сопротивление. И хочу предупредить, что сопротивление все зависит от того, как установите данные аккумуляторы непосредственно зарядное устройство потому что от присоединения тоже зависит от контакта и так далее ну, давайте посмотрим где-то от 50 до 52. сейчас идет зарядка давайте проверим еще раз работоспособность аккумуляторов NLOB типа 3 a ввиду того что в прошлый раз мы использовали пульт у которой подсвечиваются кнопки и они тускло светились может быть не все увидели как это делается в течение некоторого срока я подзарядил данные аккумуляторы прошла ровно неделя может чуть больше там один-два дня и сейчас посмотрим как будут взаимодействовать эти аккумуляторы непосредственно с пультом Давайте. как видим, они подсвечиваются до того, что сейчас яркое свечение не так заметно, как ночью и давайте второй посмотрим смотрим видим, что они светятся поэтому не все аккумуляторы выдержат неделю без подзарядки в заряженном режиме ну а данные аккумуляторы удержали данный срок и давайте посмотрим сопротивление этих аккумуляторов после того как они неделю дозаряжались при помощи данной зарядки которую вы уже видели как видим от 50 до 52, три уже 52, четвертая 50 миллионов и заодно может посмотреть напряжение такое осталось после недельной зарядки должны сделать свой осознанный выбор по покупке данных аккумуляторов для ваших устройств я свой осознанный выбор сделал и продемонстрировал возможности данных аккумуляторов всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания